Вот, вот сейчас. Сначала, да? Есть у меня беда, бежать не знаю куда. Как только ночь настает, поссать меня черт зовет. А я соглашаюсь с ним, пойдем, говорю, по А на утром жена орать, опять обоссал кровать. Пошел я в больницу. Перед врачом я стою, толкую печаль свою, Что как только ночь настает, Посать меня черт зовет, А врач мне совет дает, Как только он придет, А ты скажи уже поссал, хуль ты ко мне пришел. И снова мне снится сон, И снова приходит он, И рывом своим косым, Говорит, пойдем посым, А я говорю, уже послал, хуль ты ко мне пришел. А он говорит, не беда, пойдем, блядь, по тогда. -да. А я соглашаюсь с ним, пойдем, блядь, по тогда. -да. А на утро же на теперь обосрал короля.